не об этом. Итак, друзья, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, приятного аппетита и вообще доброго времени суток, хоть так и не говорят, но давайте мы скажем. Всех категорически приветствую и давайте мы начнем. Автомобиль, в котором установлен, собственно, авто, этот э, двигатель либо FN, скорее всего, либо 1Z, по другим моторам не скажу, возможно, в принципе, все будет совпадать плюс-минус одинаково. Значит, мы имеем автомобиль Тронспортер 4, 92-го года выпуска, в котором, в принципе, с завода никогда не было круиз-контроля. Поставил сюда я мотор 191Z TDI, и, соответственно, он дает, такой, дает такую возможность. И, как бы, ну, не воспользоваться, не реализовать ее не вижу никакого смысла. Значит, соответственно, о чем нам нужно для этого? Значит, давайте я вам пока себя покажу. Значит, смотрите, я очень много гуглил информации по поводу того, как же сделать круиз-контроль. Но меня интересовало, как сделать круиз-контроль с самого нуля. И нигде, ни в одной статье вообще нету, собственно, информации целиком-полностью, как сделать круиз-контроль с нуля. То есть вот, ну, как бы у вас нету ни проводки, как там везде пишут во всех статьях, что у вас за блоком предохранителей есть фишка на 4 провода квадратная. Вот к ней нужно подключить там, например, под любой выключатель, да, и у вас появится круиз и там активировать его в мозгах. Нет, нахрен. Не так. Нет у меня ни фишки, ни проводов. Я вам даже больше скажу. У меня нет даже проводки, которая должна быть заложена в жгуте для того, чтобы был круиз-контроль. То есть у меня проводка сейчас от машины, в которой не было круиз-контроля. И заводом не было тогда даже вложены провода для круиз-контроля. Вот меня что интересовало. Как сделать его с нуля. Прям вообще вот с нуля. Вот вообще прям с нуля. Ну и что вы хотите думать? Если вы смотрите этот видос, значит я все сделал. И это все работает. И значит, я, получается, вообще... Но об этом попозже. Так, значит, что вам нужно? Вам нужно нарулить схему. Вот она. Нет, не вот это вот снизу, а вот она с другой стороны. Схему, Схема. Да я покажу, естественно. Пока нарулить схему, шо, шо, в принципе, сколько? Часа на три копал интернет, чтобы нарулить эту схему. Значит, сейчас буду объяснять. Для тех, кто э, вот не силен во всем этом, лучше промотайте куда-нибудь там дальше. Не знаю, может быть тайм-код где-нибудь, не знаю, может не будет. А тем, кто молодец и хочет прям вникнуть во все это, то добро пожаловать. Объясняю. Поехали. Значит, нам нужен стол, на котором я все это буду вам объяснять. Далее смотрим на бумажку. Значит, это фишка круиз-контроля, которая выходит из переключателя подрулевого. Ну то есть на всех схемах, по крайней мере, то есть я пока уверен, то есть я еще ничего не сделал, но я уверен в том, что это так оно и есть. То есть у меня этого нет. Ну то чтобы вы понимали, на нынешний момент, когда я снимаю это видео, у меня нет этой фишки и нет у меня подрулевого выключателя. В принципе, все здесь можно сделать по схемам, как там в микрике какие-то поставить и все остальное. Вот это концевики педалей. Одним, один из них сцепление. Один из них тормоз. И мне нужно было узнать, какие провода подключаются к фишке круиз-контроля. И какие провода идут от концевиков педалей. Если у вас нет концевиков педалей, как и у меня. И проводки, собственно, даже нету. Все, ноль, полный. Мне нет ни хрена. Но надо сделать круиз-контроль. Все вот это вот я, получается, раздобыл. Нехитрыми, собственно, манипуляциями. Значит, смотрим. С фишки круиз-контроля выходят 4 провода. Один из них плюсовой. 68-й пин ЭБУ. Либо D 11 Пин в разъеме за блок предохранителей реле а Сзади вот эта фишка D Разъем D, пин 11 Там должен появляться плюс при включении зажигания Либо можно 68 пина кинуть от ЭБУ Либо просто кинуть от 15 клеммы сюда, видимо, аккумулятор То есть пока машина работает, у вас... Ой, не 15 клемма аккумулятора, а 15 клеммы проводки То есть 15... -й. То есть когда выключает зажигание, появляется здесь плюс, ну, собственно, в 68-м пин. Ну, не суть, короче, я вам все же сказал. Дальше. 34-й, 35 и 66-й пин. 66-й пин, 35-й, 34-й понятия нахрен не имею, за что они вообще отвечают пока что на данном этапе, но они нужны для фишки круиз-контуры. То есть, собственно, это, скорее всего, Uh, этот, uh, ну там, когда нажимаете, там какая-то там запоминает скорость, видимо, сбрасывает скорость, uh, и какой-то из них по переключают, замыкают, типа, может быть, 66-68 типа, ну, это не точно, я этого не знаю, я просто предполагаю, чисто гипотетически, что они перемыкаются между собой, крыш включается и готов ждать указаний от, например, 34-35 пинов. Но это фиг знает Далее, перейдем к фишкам концевикам педалей, сцепления тормоза. Значит, здесь у нас идут на педаль тормоза 20-й пин и 33-й. 33-й, в принципе, везде, он идет как масса. То есть 33-й провод из ЗБУ, который выходит, это просто масса. То есть она появляется при включении зажигания. И на сцепление идет 17-й провод и 33-й. Соответственно, 20-й, 33-й и 17-й, 33-й. То есть 33-й здесь тупо масса. Тупо кинуть ее на... На массу, я вот не знаю, можно или не можно, но я буду сделать, испро... как, как, как, короче, по схеме. все я забыл, 33 пин есть, есть, все значит, бахаем, 33 пин. И все собственно, покупаем концевики педалей, эти концевики педалей мне обошлись золотыми, просто один 450 рублей, другой 500 рублей где-то идут. Они, короче, по сути, видимо, они одинаковые, они выполняют одну и ту же функцию они просто включают либо выключают. То есть, когда вы нажимаете сцепление, то есть он размыкается, показывает, что вы включили сцепление либо тормоз. И также, собственно, когда вы отпускаете педаль, он показывает, что вы ну, педаль отпущена. То есть, можно включать круиз, то есть вы едете. Значит, смотрите, есть два типа их, да, к покреплению. То есть, одни, которые вкручиваются, но они как вкручиваются, там по сути резьба пластиковая, в некоторых, короче в пассатах есть такая специальная закладная шайба металлическая, туда вставляется сначала в разъем, не в разъем, а в ну, место предусмотренная в кронштейнах педали, там. потом туда закручивается в эту фигню, в эту в стулку сам датчик. А есть такой, который вставляется и просто проворачивается на полоборота. Вот я не знаю, в пассатах наверное проворачивается, но у меня будут они вставляться там я уже как-то их буду крепить, может быть гаечкой с обратной стороны. Но это, короче, все. Это не суть. Там уже сами посмотрите, какие. Сначала посмотрите, да, на педалях какие вам нужны датчики, которые вставляются и прокручиваются на полоборота, либо которые просто. Я могу, вам, знаете, что показать? Сейчас из педали. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, не переключаемся. Так, вот у меня есть чьи-то педали, короче, получается. Вот педали. И вот смотрите, здесь получается, видите, такой вот разъем. Это вот в такой разъем, если у вас, то она вставляется и на пол оборота прокручивается. То есть видите, на педали тормоза есть два концевика, и для педали видно сцепление есть два концевика. Вот, видите, прокручивается. Вставляешь и прокручивай. А есть просто отверстие вот в транспортере просто круглое отверстие. То есть туда надо вставлять такой, как с резьбой датчики. Вот получается такая ситуация и дальше, еще не знаю пока я думал сделать не покупать два концевика педали, то есть один купить на сцепление а к тормозу подсоединиться к тому, который он и сейчас есть но потом подумал-подумал, думаю а? нафиг надо, пускай будет два концевика как в принципе должно быть дальше, здесь вроде бы все объяснил, если нет тогда пишите зажигание, спрашивайте вопросы зажигание. у меня зажигание позднее Значит, следующий момент я вам показываю. Это, получается, фишка ЭБУ. Значит, здесь нам нужно найти 66-й пин, да, соответственно. То есть он будет вот, 68-й в конце, и от него, соответственно, 2. Видите, у меня нету проводки. 68-й последний, 67-й, 66-й нету. И нам нужен 34-й, 35-й вроде бы, насколько я помню. Это вот, это вот, 33 пин как раз -таки вот этот вот 33-й пин как раз-таки ЭБУ. Вот это вот. И вот сюда и сюда 34, 35 нам нужны поставить тоже провода. Провода нужны влагозащищенные, вот с такой вот резиночкой, три штуки. Соответственно, я их вот нашел, три штуки этих провода, я их сюда интегрирую э, в розетку ЭБУ. соответственно. Так сейчас, чтобы вам все было понятно, то сейчас есть же такие люди. Я не понял, куда что вставлять, нахрен, блин. Не понял я. 34, 35 и 66 провод нам нужно вставить в ИБУ, Потому что у меня нету проводки. их Нету. Если вы посмотрите, что у вас вот так вот розетку посмотрите. И найдете 66, 34, 35 пин. Значит, нахрен вам не надо их сюда вставлять. Вам нужно найти их проводки. Вот таким образом. Как они у меня вот здесь вот торчат. У вас где-то в проводке, значит, где-то есть провода. Если вы делали так же, как я, свап. На Т4. Если у вас какой-нибудь пассат то, скорее всего, у вас эта проводка выведена там сзади. Там фишка должна быть на 4 провода, квадратная такая, на 4 контакта. Ищите ее. Если она у вас есть, прозвоните ее до фишки, узнайте, что это именно те контакты, которые вам надо. Это не тяжело сделать, абсолютно не тяжело. Если у вас свап, как и у меня, и в проводке не предусмотрены провода для круиз-контроля, делайте так, как я. Это исключительно только для того, чтобы сделать так, как я. Это видеоинструкция. Все, не надо задавать глупых вопросов. Если у вас есть провода, значит, найдите эти провода, про, про этим тестером, прозвоните их мультиметром. Найдите эти провода и подключайте их фишки дальше, как я вам покажу. Все. Если у вас нет проводов, значит, их надо кинуть. Просто элементарно все. Значит, смотрим. У меня здесь есть фишка 43 пин. Это у нас спидометр. Пока я с ним тоже, пока не разобрался. Ну да ладно. И есть здесь, соответственно, вот 20 пин. Это у меня получается белый с желтой полосой провод. И 33-й получается пин, да, помните, что он общий, это общая масса, то есть этот провод, с этого провода надо взять два провода, то есть на лягушки эти, на концевики, то есть сюда мы припаяем просто два провода, либо там сделаем, отсюда провод один кинем туда в, в моторный отсек, точнее туда под педали, а оттуда уже разведем два провода на один, он один нужен, один провод, из него можно взять два провода, ничего страшного. И, соответственно, 17-й. Вот он, провод. Это наверное, написано: круиз сцепления. Вот 17-й. Он у меня идет белый с красными полосками, с двумя. Вот эти три провода нам нужны: здесь три провода. И три провода, получается, вот этих вот: 34-й, 35-й 66 й пин. И здесь получается 17-й, 20-й, 33 -й. Все, и у вас будет круиз. Ну, естественно, если вы это смотрите, значит, я так сделал. У меня все получилось. Ребята, показываю что получилось по поводу круиз-контроля. Сейчас будет много очень разговоров, но они нужны, поверьте мне. Итак, значит, как я уже говорил не раз, что у меня проводки необходимые в жгуте нет от слова совсем. То есть, ну, ноль абсолютно. Значит, что я сделал? Как я добыл 35 -й, 34 -й пин, он же 68 и 66 пин. 66 и 68 пин – у меня получился а, из получается это был датчик на egr и получается уже на фишке egr был 168 провод он желто-черный у меня был и был коричневый с белой полосой это был у меня 25-й пин. Я его просто перепиновал на 66-й. Получилось, что у меня не надо дербанить проводку, и вместо егэровского у меня теперь 66-й и 68-й пин. Вот он получается из 25-го сейчас он в 66-м. Затем, так как у меня не было ни 34-го, ни 35-го пина, соответственно, я нашел, не нашел, а легким способом легчайшим просто. Сначала я ездил в округе, здесь искал розетку такую же, чтобы с нее вытащить э, пины. Потом просто-напросто взял и посмотрел по распиновкам. Вот по вот такой вот распиновке, да, в которой каждый разъем указан. Какие разъемы мне не нужны. То есть там были вот, например, реле свечей накала, охлаждающей жидкости, да, провод. У меня их нету свечей накала, можно отсюда провод взять. И так далее. То есть я взял провод из кондиционера. Тут был кондиционер, проводка кондиционера. Потом еще какой-то откуда-то вытащил ненужный, короче. Вот, и перепиновал их, соответственно, просто-напросто в те разъемы, которые необходимы. Ну, либо вам придется просто найти такую же розетку, достать из нее разъемы и впиновать туда. То есть, соответственно, повторяю, 60... Шестой, шестьдесят восьмой, тридцать пятый, тридцать семнадцатый и двадцатый. Семнадцатый и двадцатый провод, они уже будут у вас здесь идти по-любому, потому что в любой проводке ТТДИшной есть концевики, педали сцепления и тормоза, то есть ничего перепиновывать не надо, то есть, ну, они будут. А, вот, потом выводим на концевики, если нет концевиков, соответственно, покупаем. Я бы заказывал их на Дроме, номерочки, естественно, будут в описании этих концевиков. Туда заходите, смотрите, и все. Значит, что мы делаем? Мы в 34-й, 35-й пин. Вообще, по сути, 34-й это понижение скорости, 35-й это повышение скорости. Я пробовал сначала круиз подключить к понижению скорости 34-м, но ну, я тупо методом тыка проверял, не получилось. Соответственно, вот по сути, 34-й пин нахрен не нужен, если вы не будете делать, как я, одну кнопку. Если хотите две кнопки, то есть на понижение и на повышение, то сделайте и 34-й, 35-й. Вообще, круиз начинает работать от 35-го пина. Что мы делаем? 66 и 68 пин. Есть э, схемы, также в описании я оставлю ссылки на этих людей. Где они делают на эту, на вот эти два пина 66 и 68, кнопку. Которая либо включает, либо отключает круиз. Я же сделаю просто. Эти два провода я сматываю. У меня круиз будет постоянно включен. При включении зажигания он будет готовым работать. Пожалуйста. 66 и 68 пин скручены в кучу вместе. Далее. Для того, чтобы нам э, подключить, непосредственно, чтобы круиз-контроль работал, да, нам нужен, э, получается, 35-й пин. Э, значит, соответственно, для того, чтобы кнопка заработала, круиз-контроль, то есть кнопку мы подключаем, э, к ней ведем два проводочка, от кнопки выходят вот два провода, у меня они одинаковые, один зеленый и второй тоже зеленый. Значит, один зеленый, любой, неважно какой, хоть правый, хоть левый, хоть левый, хоть правый, один проводочек мы подключаем. В развязку, в связку вот этого, смотки 68 Чик, получается вот такая канитель. Один провод от кнопки. Второй провод от кнопки, то есть к кнопке идут два провода, мы прикручиваем к 35-му пину. Вот он у меня лежит. Здесь просто длинненький, для того, чтобы хватало до ЭБУ. Потом стоит. Мы прикручиваем, получается, к 35-му пину. Вот сюда. Вот. То есть с кнопки, еще раз повторю, выходит два провода. Один провод вы прикручиваете, любой, неважно какой, к 66-му и к 68-му пину и, соответственно, второй конец провода, точнее второй провод вы прикручиваете к 35-му пину из ЭБУ. Все, круиз работает, то есть вы при нажатии на кнопки будет э, включаться Соответственно, круиз-контроль. Выключается он концевиком педали тепления, либо тормоза. Либо на педаль нажать, либо вот этой кнопкой выкл, которую делать на 66-68 пин. То есть просто и щелк, плюс отключается. Потом опять щелк, он включается и ждет команду уже непосредственно от кнопки. Все работает. Это мне, в принципе, не нужно будет. Кнопку я вывел в салон. Заходим в 11-ю 11 группу. И вот в этом месте набираем... Ой. Сейчас я все удалю. 114-63 и нажимаете ОК. ЧП. Все, затем выключаете, выходите также вот выключаете, включаете зажигание, заходите опять. И у вас будет уже круиз-контроль активирован. Опять-таки, никаких букв здесь не появляется, ничего здесь не появляется. Не надо никого слушать. Либо, может быть, они-то и здесь не были, буквы G. То есть, вот в этом в конце, где здесь появится, вот здесь вот S G. Может быть, здесь не было G когда-то, но она у меня всегда была. Когда я подключался, всегда-всегда она была. То есть ну, больше никаких G букв не появилось нигде. Не знаю. Так, показываю, как это выглядит все в МБУ. Подключаемся. Да, кстати, никаких букв G, ни G не появляется. Ни перед, ни за вин-кодом, ни в вак-номере, ни вообще нигде. Ни тут никаких G номеров не появляется. Ни здесь, перед DC, G не появляется. Вот как EDC есть, так оно и есть. SG это типа пишешь, это коробка механика. SG. То есть где-то тут говорят G появляется какой-то, не знаю, ничего нигде не появилось абсолютным образом. Далее заходим в изменяемую группу 8, нажимаем, поехали, теперь мотаем на шестую группу, здесь у нас показывается круиз-контроль. Вот, у вас должны быть нули, вот здесь, вот здесь написано break pedal, то есть педаль тормоза и также педаль сцепления здесь указано то есть здесь должны быть 0 если где-то единица значит где-то что-то включено и работать собственно не должно далее здесь должны быть нули в конце единица это значит что круиз-контроль он видите включен здесь CL это значит клатч сцепление BR это брейк тормоза R это типа вот ну когда включаешь выключаешь круиз-контроль а c это тоже кнопка это сброса короче три один из них три четвертый другой 35 пин вот где-то какой-то, я уже точно не помню. То есть, соответственно, смотрите, когда вы включаете круиз-контроль. Здесь у нас появляется процентность круиз-контроля, насколько он процентов работает. А здесь, соответственно, появляется единичка, когда вы включаете. То есть сигнал здесь проходит, одначка а появляется и исчезает. И тогда круиз-контроль работает. И, соответственно, когда вы нажимаете педаль тормоза, здесь появляется единичка. Это значит, что педаль включена. И что нужно отключать круиз-контроль. Короче, это вот так должно выглядеть у вас. Скринте, запоминайте. Так что вот так. Короче, вот такая вот фигня. Ну чё, поехали потестим а, круиз-контроль и, в принципе, наверное, будем заканчивать. Погнали. Если будут вопросы, опять-таки, спрашивайте в комментах, чё по чем попытаюсь объяснить. А так вроде в принципе и так все понятно. Ну погнали. Итак, значит, парни, вкратце, как работает круиз-контроль. А -а -а. Значит, после того, как мы сделали все эти манипуляции, да, в предыдущем кадре, выезжаем на трассу, и, собственно, круиз-контроль начинает работать со скоростью 40 км в час. То есть я сейчас проверил, пофигу, на какой скорости вы едете, имеется в виду первая, вторая, третья, четвертая или пятая. Главное, чтобы было 40 и выше, и он, ну, нажимаете на кнопочку, он срабатывает. То есть я сейчас попробовал на третьей едет, все без проблем. Значит, еще раз показываю, вывел кнопочку, просто обычную кнопочку, которая работает по принципу как сигнал, то есть нажимаешь, работает, отпускаешь, не работает. Но ну, это, естественно, все пока колхозное, повесил вот так вот, пока здесь. Так, смотрим, сейчас пристегнемся, так, смотрим, трогаемся. С одной рукой попытаюсь все это сделать вам, чтобы показать. Так, третья передача. Ну, с третьей я уже не буду стартовать вам показывать. Бахну с четвертой. Все, вот, четвертая передача. Едем. Сколько мы едем? 50. Кратковременно нажимаем а, кнопку и отпускаем педаль. Фоги на педалях нету. Фоги на педалях нету. Вот она. Едем. 50 км в час. 2200 оборотов. Чтобы увеличить скорость, берем кнопочку, зажимаем и держим ее. Тогда скорость будет увеличиваться. ноги вот я под, под, подвернул вот сюда вот ничего не нажимаю все и также на четвертой на пятое можно на третий но ну, на третий понятное дело будет мотор идти в разрыв чтобы получается выкрутить выключить круиз э, нам нужно нажать либо на педаль тормоза нажимаю все мы стали останавливаться либо на педаль сцепления все в принципе как бы видос на этом наверное и заканчивается Спасибо большое, что смотрели. Если есть какие-то вопросы, то задавайте, спрашивайте, постараюсь ответить. Но в этом видосе я, мне кажется, полностью ответил на все вопросы, интересующие людей, которые мне в голову сбредают при установке круиз-контроля. То есть это все сделано с нуля, с самого нуля, без, еще раз повторюсь, наличия проводки. То есть все пины я допиновывал, как вы видели. Все. Дальше делайте так, как я, устанавливайте в любом удобном месте и пользуйтесь И да, еще, наверное, скорее всего, я буду делать только одну кнопку Вот как сейчас сделано две, нет смысла Ну как нет смысла, но зачем ехать и понижать скорость, да, ну нахрена Понижать скорость, на тормоз нажал, все, скорость понизилась Опять разогнался, кнопку нажал, едешь Ну Мне кажется, одной кнопки вполне достаточно все, спасибо большое, что смотрели. Берегите себя и своих близких. И, в принципе, заходите на канал, смотрите. Я думаю, что будет еще много интересного. Всем пока.